Кафе «Восток» представляет Вкусные новости Ставрополя Кулинарный блокнот Роллы без риса Гинга. Составляющая Нори, лосось, майонез, креветка, снежный краб, тобика, икра красная Роллы «Гинга» изысканность вкуса в кафе Восток. Делаем новости вкусными для вас.